Всем привет! Меня зовут Эльмира. Вы на канале Декатлон ТВ. В этом видео я вам расскажу, как, если вы застряли дома, развлечь детей, не дать им соскучиться и не соскучиться вместе с ними. Конечно, можно поиграть с ребенком в мумию, но лучше провести это время с пользой для здоровья. Маленькие дети так любят прыгать, и мы не будем их ограничивать. Фитбол – арахис. Он предназначен для развития моторики тазового отдела, равновесия и формирования осанки, а также способствует развитию психомоторики и самостоятельности. Для ребят с боевым настроем мы предлагаем такой набор для бокса. Он отлично подходит для первых занятий боксом и помогает отрабатывать реакции защиты и атак. Основание с балластом облегчает использование всей конструкции и легко перемещается. Чтобы развить точность, дети могут играть, скажем, в дартс. Безопасный с шариками на липучках. Играйте вместе и упражняйтесь в меткости. Эти и другие товары, а также всю информацию о покупке на сайте decathlon.ru и условиях доставки вы можете узнать по ссылкам в нашем описании. Помните, оставайтесь дома, оставайтесь в форме, а Декатлон вам в этом поможет. Пока!